Я прошла курс по контекстной рекламе, мне было очень интересно, где-то сложно, но я полна сил, чтобы продолжать и заниматься дальше. Спасибо большое Академии Вебком.